всем доброго времени суток я очень удивлен отсутствие большого количества дизлайков да что там большого вообще отсутствие дизлайков под предыдущим видео среди комментаторов мнения разделились в основном э, люди голосуют за игры и как ни странно за совмещение игр и здорового образа жизни с вашего позволения я выберу третий вариант сегодня будет видео про спорт а завтра или послезавтра мы разберем одну из онлайн игр, в будущем спорты планирую перенести на отдельный канал, но в данный момент мне нужно научиться работать с аудиторией, мне нужно научиться монтировать видео, научиться работать с хромакеем, а не как обычно, чтобы я его гладил два часа, он потом на меня упал и помялся. По поводу конкурса, если под прошлым видео не наберется 30 комментариев, то мы все равно разыграем этот приз через три недели после выхода данного видео. Итак, для начала немного лирики. Я осознал, что всю жизнь занимался каким-то самообманом. Всегда мне казалось, что мне важно то, как я выгляжу, чем я занимаюсь, но результат соответствующий. Ведь всего можно достичь. Все в наших руках, все зависит только от того, сколько усилий мы приложили к нашему, к нашей цели. Если бы было настоящее желание, то был бы результат. Нам всегда будет что-то мешать. Проблемы в личной жизни, проблемы на работе, да какие угодно. Никогда не будет такого момента, когда у тебя все замечательно, и вот держи и развивайся. Нет, такого момента не будет. Если не найти в себе силы и не начать делать что-то здесь и сейчас, то этот момент никогда и не наступит. Поэтому следует перестроить свое мышление, настроиться на результат, и сказать себе, что да, мне это важно. Я по жизни очень сильно соба. Я крайне не люблю не просыпаться утром, мне тяжело завтракать, ходить утром. Для меня это сущий ад. Но я взял себя в руки, мне интересно и на камеру это сделать, и чисто для себя начать перестраивать свою жизнь. Вот уже на протяжении трех недель я просыпаюсь утром, Через не могу, через не хочу и делаю упражнения для осанки, для суставов, либо же просто разминаюсь и делаю зарядку. Вечером же я прихожу домой и занимаюсь уже силовыми тренировками, я не хожу в зал. Пока что я не нахожу это таким необходимым. Я тренируюсь собственным весом. У меня есть турник, у меня есть гантели. Я не хочу особо сильно нагружать вас рассказами о том, как я тренируюсь, что я делаю. Таких видео полно в интернете о технике, которая у людей намного лучше, чем у меня. Но все же, все, что я делал, я приведу в качестве примера где-нибудь здесь в табличке. Покажу, что я делал утром, вечером. По поводу сна. Раньше я спал по 4-5 часов в день, и мне, в принципе, хватало. Правда, я ходил без сил и как зомби, но все же. Сейчас я стараюсь спать по 7-8 часов в сутки, минимум 7. Вполне получается. Питанию, сказать честно, у меня провал. Каждый день я пытаюсь минимум 70 грамм белка употребить больше, тогда как получается? По каким-либо добавкам только протеин. Я крайне негативно отношусь к стероидам. У меня есть очень большой негативный опыт перед глазами в лице многих знакомых, которые этим увлекаются. К различным другим добавкам, незапрещенным, я отношусь нейтрально, но не использую. Вполне возможно, в будущем буду использовать креатин, но ничего кроме него я никогда не использовал и не хочу. Где-нибудь здесь будет результат до и после. Конечно, он никакой. Это очень маленький срок, чтобы показать какой-либо результат. Что я могу отметить в целом? В целом улучшилось самочувствие. Я стал более функционален. Если раньше я начинал делать какое-то упражнение, которое мне не знакомо, либо же что-то странное поднимать, перетаскивать. У меня уходило намного больше сил, мне было намного более тяжело это делать. Сейчас же я чувствую, что организм потихоньку собирается, приводится в форму. На ближайшие три недели я поставил себе цель увеличить жим лежа до 80 кг чистыми у моих родителей есть скамья для жима и штанга. Соответственно, там я могу проверить Там я могу проверить результат. Тренируюсь я для этого дома. Отжимания, подтягивания, гантели, жим гантелей, разводка и так далее. Кто-то может сказать, нет, так жим не увеличится. Ну, как сказать, с нуля до 70 сейчас он увеличился. Возможно, это из-за того, что раньше я этим всем плотно занимался и организм как-то это все помнит но скажу вам честно даже 50 килограмм было для меня очень тяжелым испытанием в первый день моих тренировок моя вторая цель на эти три недели это увеличить количество подтягиваний до 15 ладно пора закругляться не буду вас томить своими разговорами всем здоровья и удачи берегите себя